Всем привет! Сегодня будем готовить торт мечту всех сладкоежек и любителей шоколада. Для шоколадного бисквита нам потребуется 2 яйца, 160 грамм сахара, 10 грамм ванильного сахара, масло растительное 95 мл, 100 мл молока, 130 грамм муки пшеничной, пол чайной ложки разрыхлителя теста пол чайной ложки соды, 60 грамм какао порошка, 100 миллилитров кипятка. Для начинки нам потребуются очень жирные сливки 500 миллилитров шоколад темный с содержанием какао не менее 75 процентов 250 грамм и 100 грамм молочного шоколада. Взбиваем яйца с сахаром с помощью миксера и затем добавляем растительное масло и молоко и все перемешиваем. В жидкие ингредиенты добавляем муку, соду, разрыхлитель, какао-порошок и аккуратно все перемешиваем. В самом конце добавляем кипяток и размешиваем до однородного состояния. пекать бисквит в мультиварке. Для этого чашу мультиварки смазываем сливочным маслом и выкладываем нашу получившуюся смесь. Устанавливаем режим выпечка на 50 минут. После окончания программы открываем крышку мультиварки и не вынимаем бисквит еще минут 20. Шоколад ломаем на кусочки и топим на водяной бане или короткими импульсами в микроволновой печи. Размешиваем и остужаем до комнатной температуры. взбиваем до мягких пиков их главное не перебить И постепенно во взбитые сливки добавляем шоколад и размешиваем до однородности. Готовый бисквит вынимаем из чаши мультиварки и остужаем на решетке. Разрезаем бисквит на два коржа. Вырезаем по размеру разъемной формы. Я использую форму размером 18 см. И укладываем на нее бисквит. Вторую половину бисквита можно заморозить в морозилке и использовать в дальнейшем. Аккуратно выливаем крем на бисквит. Равномерно распределяем. Закрываем форму фольгой или пленкой и убираем в холодильник на ночь, а лучше на сутки. После охлаждения торт присыпаем сверху какао-порошком и декорируем по своему вкусу. Торт готов! Посмотрите, какой замечательный торт у нас получился. Тонкий слой бисквита и очень много начинки. Попробуйте приготовить и вы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и приятного аппетита!